Многие молодые семьи рано или поздно задумываются о приобретении собственного жилья. Одни решают проблему, снимая квартиру, другие купят деньги, чтобы приобрести хотя бы комнату. Но можно изначально пойти по другой схеме. За сумму равносильной стоимости комнаты в городе построить, пусть небольшой, но полноценный дом из пластблока. Мы, как проектная организация, разработали коттедж стоимостью до полутора миллионов рублей который с минимальными вложениями можно расширить, увеличить, и тем самым при накоплении каких-то денежных средств можно улучшить качество своего жилья. Такой дом можно расширять по площади без всяких продаж и переездов, дополнительно пристраивая к нему комнаты или перестраивая чердак под жилую вансарду. При этом вложения будут несопоставимы с затратами, которые необходимы для покупки квартиры. Цена коттеджа складывается из расходов на материалы и строительной работы. Последний, кстати, зачастую выходит дороже, но не в случае с пластблоком. В данной ситуации кладка из пластблока она относительно недорогая по сравнению с тем же кирпичом. Объясняется это просто. Сам блок, он габаритами больше, а следовательно, этих блоков нужно уложить меньше, чем кирпичиков. Во-вторых, а блоки очень легко пилятся. В-третьих, они легкие, не нужно никаких дополнительных приспособлений, просто руками можно их переносить спокойно. Их вес небольшой. Четвертое, это то, что материал является очень теплым, с низкой теплопроводностью, а следовательно, при необходимой толщине и марке пластблока. Нам не требуется дополнительного утепления. Вот такая простая арифметика.